Здравствуйте. Снова с вами школа студии Тиры Соловой. И сегодня я познакомлю с лунными вешками или лунным гороскопом с 4 по 14 ноября 2020 года. Уделите себе несколько минут своего драгоценного времени и сможете уберечь себя от непредвиденных ситуаций, обстоятельств и улучшить свою жизнь. Итак. Луна прошла свою вершину полнолуния и начала скатывать белух. Сейчас самое время задуматься о своем здоровье, любви и деньгах. Обратить внимание на себя. Тем более, что ноябрь будет нас немного поджимать. Будут крутые виражи, повороты и опасные ситуации. Будут неуютные ситуации, порой конфликтные. Не делайте резких движений. Просто такой период. Давайте себе возможность отдохнуть. Но если вы начнете решать свои задачи, улучшать свою жизнь, то многое решится будто само собой. Помните, что любое сопротивление в ноябре бесполезно. Внимая это, просто окружите себя теми, кто живет осознанно, добр, трудолюбив и видит ситуации не наказания, а возможно. Сейчас самое время поднять свои записи и посмотреть начало года. Что планировали, что исполнили и что нужно доделать. Помните, что незавершенные дела сами никуда не уйдут. Их нужно либо пересмотреть и завершить, исходя из ситуации, либо адаптировать под свои потребности сегодня. Ноябрь тернист, как и сам год. Год поставил всех в ситуацию, когда нам пришлось решать задачи, новые, сложные и необычные. Пришлось решать новые задачи, которые никогда не решали в таком масштабе. Год подходит к концу. Помните о том, что говорилось в начале года. Этот год ключевой. Как вы его проживете? Какие решения и действия будете совершать? Этот год первый в 4, 7, 9 и 12 летнем цикле. Год зачина своего будущего. Понимание происходящего. Согласованные энергии, мысли, слова и действия помогут сделать проброс лучших планов, идей, желаний в будущее на 4 года вперед. Слушатели Круга Мастеров 2020 сегодня создают свое будущее. Они получают знания, прокладывают свои маршруты, переходят из внешнего мира в свой внутренний мир. И у них этот период проходит гораздо легче. Они знают, что у них происходит. Знают, что и как делать, какие ходовые слова использовать в своей жизни. И они опираются на те знания, которые являются фундаментальными, знаковыми и эффективными. И один из ключевых моментов, дающий направление, это лунные вешки, которые помогают слушателям с первого круга мастеров 2020. Сегодня мы делимся лунными вешками со всеми неравнодушными, умными и активными. Четверг, 5 ноября, день активной энергии, повышенные греакции, эмоциональные всплески. Возможно, неверное восприятие происходящего. Будьте осторожны, а еще лучше не вступайте в споры, ссоры и конфликты. наломаете дров. Сложно будет восстановить отношения. Лучше заняться уборкой, разумной физической нагрузкой, чтобы не реагировать на негатив. В воскресенье, 8 ноября, будет сложный портальный день. Такие дни нужно проходить осторожно, быть бережным к себе и близким, особенно к старшему поколению, бабушкам, дедушкам, родителям. Оказанное в этот день неуважение к старшему роду, пренебрежение к их просьбам вызовет в дальнейшем шлейф негативных ситуаций, болезненных, обидных, разрушающих вас. Это день – анализа своих поступков, своей воздержанности и умения спокойно реагировать на те или иные ситуации. Хорош а вторник, 10 ноября. День мудрости, размеренности, покойствия, неуместная торопливость, агрессия, туета. Среда. 11.11.2020. Красивый портальный день. День чудесный. Проживая его верно, вы сможете прожить месяц до нового портального дня. 12.12.2020. Легко и радостно. Это день Экадаши, день творчества. В этот день лучше проявиться так, чтобы сохранить и усилить свой авторитет. Будьте внимательны, заботливы к себе и окружающему миру. В сфере здоровья. 5 ноября лучше провести пост или голодание, исходя из своего состояния здоровья. В эти дни уязвимы органы брюшной полости. Ешьте легкую пищу, отварные или тушеные овощи, легкие каши. Очень благоприятна тыква. Не перегружайте. Желудочно-кишечный краб Питание желательно дробное. Больше овощные салаты, пшеные овощи, овощи на гриле. Будут ослаблены мышцы с живота. Не поднимайте тяжести, чтобы не было грыжи. В сфере любви. Дни неблагоприятны для подачи заявлений и вступления в брак. Если вы одиноки, но мечтаете встретить свою половинку, то в эти дни желательно снимать любой негатив, мешающий встрече с тоженым. В сфере денег будьте внимательны к своим тратам. Опасный период остаться без денег, совершив неразумные траты, совершив ненужные покупки. Купленные в этот период сухофрукты, разные орехи, крупы могут быть с личинками пищевой моря и разными жучками. Будьте внимательны при покупке молочных продуктов, мясных и колбас. Есть вероятность отравления. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Луна карта Ленорман этого периода. Послание карты. Будьте внимательны! Период изменчивый. Будьте гибкими, умейте уступать и отступать. Хорошо в этот период найти несколько часов в день. Или пару дней на отдых, размышления. Это снизит болезненное влияние этого периода. Сама Луна не источник света, а дает отраженный свет. Чтобы найти верные вешки и направление в жизни, начните созерцать картины, природу, слушайте легкую музыку. Псалмы этого периода 18, 98, 2, 144. Читать именно в таком порядке. Больше информации в книгах, на сайте и социальных сетях Киры Соболь и школы-студии Киры Соболь. На этом я с вами прощаюсь. Хороших дней и до новых встреч!